В общем, поехали а, Поехали, тут такой замечательный шалаш а, В шалаше кто-то спит Чувак, просыпайся, уже утро А знаете, прыгают вокруг а, Ты мой настоящий друг а, кус... oh. Здравствуй, здравствуй Честно, ну я здесь должен кого-то убить Я не знаю, английский oh. язык это... Блять, был арбуз или кактус, Ёб. Собака! Здравствуй, собака! Как твои дела? Я так и понял. Ну хорошо. А опять кактус. бля, я поднимаюсь наверх. Опа. А, это я... а, вот мне нужно было взять. А я взял сообщение, I I а как его открыть, никто мне не сказал. I, I uh, куда мне отнести Maybe это сообщение? Может, может быть, по вот этой телочке? Здравствуй. Ты хочешь почитать это сообщение? Я так и знал, что он А может, убить его? О, я только что выстрелил в твое сердце. Ты еще жив, еще и бежишь. На я делов, меня посадят. Проверим меня на точность или что-нибудь такое. В общем, я разобрался с этими двумя людьми, что мне нужно кому-то отдать письмо наверное, собаки раз эти NPC не хотели, собачка, возьми письмо, пожалуйста ёп твою мать а. может мне нужно взять тележку Эть, вот там же еще спал чувак. Наверное, скорее всего, ему нужно. Оо, дать лопату. Закопать лопату. Похоже, что я не закопаю это пицу. Прям никогда в жизни. Может быть здесь можно раскопать что-то. А пачка прими это письмо, пожалуйста. Подавлению собак. Она даже не лает. Я хотел выпить вина, но у меня не получилось.